Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Excellence Games. Мы продолжаем с вами играть Бензин The Dark Revival. Мы прошли комнату э, отдыха артистов. И двигаемся дальше. Мы где-то здесь остановились, да, в прошлый раз? Так, трубу мы пока не можем улучшить. Нам нужно... Ой-ой-ой. Компонентов. So the past. The past still, moved... Батарейки это хорошо. Like Батарейки это хорошо. Очень много интерактива, It's очень много it. всего нужно знать, запоминать. И... Игра выглядит не просто шикарно, выглядит потрясающе. Если кто-то что-то говорит против, ну, соболезную, потому что я считаю, она оправдала все вообще ожидания, которые только можно было оправдать. Поехали. О, блядь! О, скримеры. Опять Вилсон что-то хочет от нас. Какая яма? Какая яма? Про какую яму он говорит? Про какие-то яйца. Следуйте правилам. Каким правилам, дядя? Так. Болтов у меня 4 штуки. Болтов 4 штуки. М -м. Страшные звуки. Я удивлен, что какие-то растения вообще, в принципе, здесь до сих пор растут. Ой, бляха, я же потерял все монеты. Опа, опять. Опять какие-то телепорты. Вилсон знает. Я понял. Вилсон все знает, как я смотрю. И где же первый босс? А, на себя. Я слышу, как происходит что-то страшное. В теории должен быть босс уже скоро. Я смотрел, видел, ребята многие уже прошли, но куда мы торопимся? Мы кушаем эту игру. У нас нет цели просто пройти и не понять. У нас цель разобраться во всем, что здесь есть. По звукам там что-то огромное. Я не успел добежать Я просто не успел добежать Не понял сейчас А, выглянуть Так, не обязательно было бежать сюда, можно было повернуть там направо. Следуйте правилам, говорит. А ты правилам следуешь, ублюдок? А, так, вон там можно было спрятаться. Ну что ж, не без сложностей, правильно? А, он меня не заметил. Теперь заметил. Какой же он криповый, а. Ничего, достижения-то надо получать. Какого-то бедолагу в лифте сожрал. Да. Да ничего. Там о веселье впереди. Я так понимаю, мы следуем тому, что нам сказала Элис, и мы поднимаемся на верхние этажи. Все монстры и демоны они перерождаются. Улыбочку. О, да. И чего? И что? Типер? Незарегистрированное лицо использует лифт? Зачем его активировать? Блять, в самые глубины ада просто. Да, конечно ну конечно иначе же быть не могло надо было с нас сбросить в самый низ да да да конечно наберете я только что увидел яйцо с зубами Они меня сейчас убьют. Может, мне не надо с ними сражаться? А, я не успел. Но, кажется, это было правильное действие. Еще одна. О, а вот и босс. <ролевый> У меня нету еды. У меня ни хрена нету. А, ты сама не можешь, ты используешь своих мелких. Паути для тех, кто сам не может. Бля. Ага. Слишком много пауков. Да ну... А! Почему так громко? Почему на меня охотится яйцо с зубами? О, -о, О... Здоровье 0, кстати. Просто на нуле. Что есть? Что есть поесть? Монетки. О, монетки это хорошо. Так, ну вот и первый босс. Вот и первый босс. Неплохо, интересно. Are, are you there? Audrey, are you? Еще It's бы amazing. мы знали. I... I мы не можем просто стоять на месте. Я не могу просто это на месте, мы не сможем. Не паникуй, все в порядке. Не паникуй, моя хорошая. <звы> так, ну, перекусили. <звы> Бенди! Ну, конечно, у нас прибоится. Мы его ударили. Чем? Током? Или что это было? У нас же правая рука особенная. И по особенному влияет на... На всю слизь, хотел сказать. На чернила наша рука по особенному влияет. Но мы собираем для улучшения. Вниз. Ну, пошли. R. Помните, что было на уровне R? Из прошлой части на уровне R была злая Элис. Джо Дрю. Who are you? Don't you know me? Take a good look. Это Джо Дрю. Aren't Joey Drew. In the flesh. What? Well, so воспоминания? Let's take a little walk. There's something I want to show you. Мы нашли Джо Дрю. Ну, его воспоминания. Это старое место, полно сюрпризов. Я знаю, я работал time. здесь очень много времени. Просто Джой. Что это за место? Это студия. Монстров. Я сплю? Это цикл, a... Чернильная. Я не успел это чернильный кошмар. Параллель между мирами. Играют заново, заново, заново. Это студио — монумент за для или из-за я создал из мести либо из-за глупости. Ладно. Истина в кто-то там с здесь всегда надежда. Вы как здесь уютно Короче, надо нам нужно остановить цикл, весь этот который у кошмара происходящий. Ты найдешь все. Хорошо. Мы попробуем. Как попробуем, это сделаем. Забирай батарейку. О, хорошо. Все. Look, не забывай. Ты сделал этот мир, если что-то не понимаешь, почему Because ты его не исправишь? Потому что я уже не человек, я просто воспоминания. Типа... Где он захоронен? Где? Нереально круто. Главное ничего не упускать, чтобы мы могли улучшить нашу джент-штуку. Опять он от нас убегает. Ну еще бы, я бы на его месте тоже боялся. Сколько нам еще нужно элементов? Вот этих нам нужно дофигища. Просто неимоверное количество. Подаряжай. я так понимаю будет дверь где нам это пригодится и очень жалко что нельзя брать еду с собой но уже что имеем а что в той стороне Играй с конвой. Так, видимо, просто секрет спрятан. Но нужно будет обязательно потом прочитать, посмотреть вообще мысли людей, которые здесь находились, работали. Но наша главная задача закончить весь этот цикл безумия. И куда пойти? Здесь мы были, мы туда пришли. Ансейфари, <laughs> о, -о, о, небезопасная территория. Начинается. Ладно. Так, здесь можно будет спрятаться а туда ли я вообще иду туда ли мы вообще идем так будет правильно сказать скорее всего сюда придется вернуться когда откроется проход так это все прятки Хорошо. Лок Амак Рульс. Это... Король какой-то у них тут. Так, думаю, мне туда. О, -о, О... Я успел? Блин, я успел спрятаться. А вот это уже интересно. Монетка. Что-то открылось. И, скорее всего, открылась та комната, про которую я говорил. Their in my, uh, nose. Да? Да? Спускаемся. Опа! А вот и секретик. Набилити uh, кулдаун Давайте хитпоинтов возьмем Хитпоинтов прям маловато Ну, по крайней мере, в даках, в драках не хватает Теперь можем спокойно двигаться к этому амоку Если я не дотянусь и упаду вниз, да? Давай попробуем. Может, я дотянусь. Не дотягиваюсь. Может, не так? Может, лучше вот так стать? Нет, слишком далеко. Хорошо, пойдем к комоку. за амок или амок так там хайды здесь что то есть так это не то не то не то не то не то не то назад Ой, пусто, как в моем кошельке, а? Я думаю, вниз не стоит спускаться. Пока что. Пока мы не спустили воду. Денюшки? И что произошло? Хотя, возможно, это один из пунктов еще деньги хорошо они пригодятся ну вот я как-то поутихло немножко играю. не ну, мне кажется блять только бы не сглазить а вот так то лучше Пойдем. Не видно, ни хрена. Что я сделал? Так а зачем я ее открыл? Вот он, внимание вопрос. Ладно, давай наверх. Так здесь ничего. Так, проверяем все. Там спрятаться. <звы> Опасно. Может, он теперь пересечет просто в эту комнату? Да. О, сука! Вы кто такие рокеры, блядь? Да что за рок-концерт, блядь? Тис? Хулиганы. Я не могу плавать. Я понял. Понял. Вот уж подумал что если я исчернил то смогу там спокойно двигаться да ладно ну как я не допрыгнул хорошо Новыми красками начинаем играть, да? Ладно, а как туда мне добраться до туда? Давай свой платформу попробуем. Можно было сразу так сделать. Что происходит? А! Не дотянулся. Ладно. Третий раз подряд, кстати. Ой. Но мы что-то запустили, какой-то процесс. Где-то тут что-то-то открылось с той стороны. Похоже, вот и оно. Нет. Значит, здесь. Ну да, ну да, ну да. Здорово, рокеры. А они меня с двух сторон бьют. Замечательно. Это симулятор смерти в чернилах сегодня. Нам туда. Так, ну это они там разговаривают. Иди сюда. И что? Пошла вон со своей трубой отсюда. Ротер Шахерова. Не ожидала шкура, вот сучка, так должны были наверное, открыться ворота, да? Я так подозреваю, но Ничего не открылось. Литл Миракл. Ой, не сюда. Я спрятался хоть? Да нет, ну хватит! Сколько можно умирать в этой серии? долетел пойдем-ка сохранимся мы же открыли все выкусе, задница. Там можно спрятаться. Хорошо. Ну, Бенди. Ну, засранец. Ну, что-то же мы запустили. Только вот где вопрос а стоп давай-ка мы спустим воду и вернемся назад Мне кажется мы в том помещении что-то и активировали да ладно он меня сейчас грохнет уродец, сохраняйся, да, про что я и говорил, вот что мы открыли, э, я думаю нет разницы куда идти, пойдем сюда, а может и есть, о, генготряд. Еда. Хватит. Слишком много тратить тоже не будем. Это типа Амок? Вы что, попутали? Кого убить, блядь? Чего, блядь? Как сражаться с ублюдком? Ладно, мы пока трубу зарядим. Ничего необычного, а, э, стандартная ситуация в игре. Типа там драка, мы трубу заряжаем. Потрясающе. Где там этот тусовщик, перв?